Банде Гурупа Дондам Бхакта Биндасаманитам Си Чайтана Прабхум Банде Саходитам Си Нанда Нанда Ванша калпотору в се кипас индве вичо. Ктананг паву не бхавишна вибью оно му Шнавакти паде деви шаттабхтуе наму Нара аирна маскитто норунче Бхакти прамодакше жаго дарун дейям сада при вавакнавиштадухм те падам сива виринче бисфорижи, так как Шьяддийтогада, дарсива сади, гаура факта бинд, Хари Хари Хари Хари Хари Аджан уламбиту бужоу кану кааа буда ту шанкитаной квитароу камалаа ятакшо вишам бандеягат приокару карунаа бутару Харе Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Миганге Сура Бхава Нурупена Садана Рана, Калапам, Баги саджушо подани, Лакшми жасча вакшаси, жасья стихи санбид, Тамнишинга Рама Рама Махари Нитананда Дейто Ратнабти Сади Самитам Радха नित्ता नंदाद्यतो रत्नावतिया सिवा साधि गोर्भक्तो समितं गंबिरायं सिकिष्ण चैतन्न देवं राधा कांते नापी साकं नमामो गोर्य गोष्थिपति सिसिल भक्ति शिद्धान्तु सर्ष्वति गोष्थ्यमिटागर पहपाद। Пархамшу Джагут <говорит> Гуру сказал, что Гаудья Гуршти Шишила Бхакти Сарасвати Гасами сказал, что на пути Арчаны мы можем поклоняться Вишну При Гуранге. И на Рагануга Гамарге, Баджан Марге мы можем поклониться Гоу Гададхарави Грахья. Гудья Гуштипатия Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Гусамитаку Пабхупат Парамхамца Джагат Гуру -гу сказал, что те, кто поклоняются на пути Арчаны, они могут поклоняться Гуру Вишну При, но те, кто заинтересованы в Рагануга Марге, они могут поклоняться Гуру Гадахар Виграхе, что более практично. Вот Шакти, Шакти Маторабьев. Шактиман. И Шакти, они не отличны друг от друга. А в нашем материальном мире. Мы не можем понять это. И когда мы находимся в этом материальном мире, yes. с материальными представлениями обо всем мы не можем понять, как это. Возможно, шакти-шакти-маторабет, в соответствии с Судрой, мы знаем, что шакти и Шактиман не отличны друг от друга. И материальным умом мы это не можем понять. В трансцендентном а а транс мире по-другому, а вот в материальном шахте сила, на внутри нас. Мы не можем видеть шахте снаружи, в этом материальном мире. Мы не можем видеть шахте, проявленную как-то отлично от нас. Наша шахте есть, несомненно, но она внутри нас. И как мы можем понять, это очень запутано И вот суть в том, в трансцендентном мире Шакти и Бхагаван. Хотя они не отличные друг от дуга Но все же мы можем найти их какое-то отличное существование, как Рада Гавиндаджи. Есть Гавиндаджи, есть Радха. Они отличны. Духа друг от дуга внешне существует. Но все же не отлично. Хотя мы можем обнаружить, что они отдельное существует no в различных телах, но все же не, не отличны друг राधा किशनो प्रन्य विकृति राधा किशनो प्रन्य विकृति लादिनि शक्ति रसमात एकाप मनु उपि देव भेदम गतोत्तो युहियन्नप कंचयतनु चुदम कंचयतनु चुदम दुकुन फाइ И вот что-то что говорится. И хотя Рада Радагамида не отличны друг от друга, и, и хотя мы знаем, что они не отличны друг от друга, но не принимают различную форму Рады и Гавинды, и вот для насыщения лила они принимают такие различные формы, поскольку не приняв эти две разные формы, лила не может произойти. Если бы они были в одном теле, то никакой лилы бы не было. И вот тогда, когда они проявляются в различных формах, мы можем видеть это все великолепие лилы. А когда Бхагаван один, то такое невозможно. Когда Бхагаван просто один, то никакой лилы лила виласа не может быть. Как в Упанишадах говорится, что это Шватара что я был один, и я проявился в различных формах. И потом различные лилы произошли прямо или косвенно. Бхагаван, он является своей лилой с нами здесь, со всеми дживами. и и в нитятаме, в вечной даме также он является своей лилой, и также в прославлении Бхагаватам, я много раз уже говорил об этом, вот в прославлении Бхагаватам есть такая шлока, са эваса, са, са эваса, са -эва -са". на санскрите, когда я Если указывать на кого-то мужского рода, ша, говорится, женского ша, а, а более длинное. Это такой... М, и, иносказательный язык, использующийся в постановлении в Бхагава, там в Скандапуране. Там четко говорится, ша эва тот тот, вот, о том, что они не отлично друг от друга, говорится, что он это она, а она это он. Но в материальном мире нельзя увидеть энергию человека его силу как-то отделенную от него самого. Это все вместе. То есть человек его силу нельзя разделить, это все в одном существует. И вот Гададхарпандит, он семати Радхарани, он наша Гуварга и различные наставления писания, и там говорится, что Гуранга Махапабу, Гавиндаджи Гавинда пришел в форме горы. В форме Гуранги. Он пришел с особой целью, и вот Гуранга Махапрабху пришел сюда, но мы должны помнить, что Гуранга он взял настроение Бабу снимати Радхарани и цвет ее тела. Взял <кхех> этот цвет его тела. Иначе это невозможно для Ашра Виграхи э, и Шега и вот для вишавиграхи невозможно понять настроение Ашра И вот суть в том, Гурат Махапрабху он э, украл настроение Шимати Адхарани, и, не, и не взяв, если бы он не принял это настроение Шимати Адхарани, он бы не смог почувствовать ее чувства относительно его. Он бы не смог прочувствовать все великолепие ее чувств. И вот есть множество причин, почему он сделал именно так. И вот если цвет тела и настроение Бхава Радхарани украдено Кришной. То, тогда от, от, откуда Гадатхара-пандит пришел, если Гадатхара это Радхарани? И вот сияние тела, оно приняло форму Гадатхарадаса. И вот мы можем найти другие шахты. Другой Он тоже Гададхардас его зовут, он в Ариадахе жил около Калькута. Я там был несколько раз, один раз. И вот, от, Даха, и вот Гададхар пандит Радхарани, сама Радхарани явилась в форме Гададхар пандита. Обычно люди не могут понять, как это возможно, что Гауди Го ачарьи как сила Бхархупат, Бхахтян в том же теле, они, они, находясь в том же теле, как Шила Бхахтян Таку, находясь в трансцендентном теле и в том же теле, у них есть Гопи Бава. Вот, сила Бхактиона Такур, будучи в своем материальном теле, он испытывал Гопи Баву и также чувство Бхактиона как гора Пашада. И это возможно только в Гауди Бажане, чтобы в том же теле иметь Гопи Баву и, и Бхаву настроение, чувство спутника Горанги. И это великолепно. Никто не, даже не говорит об этом. Это за пределами воображения. И поэтому мы можем найти Шилу Прахупад, Бхактину Таку, Махарадж, все они внешне в мужских телах, но внутри их сердца, внутри Сварупы баба, они, их Бава, гопы Бава, они имеют женское настроение, они служат. И вот хотя Гуранги Махапрабху они служат в этом мужском теле, но в то же самое время они служат радагавинде в другом настроении, в женской форме. В форме Гупи. Это не, не значит, что И вот Прабхупад, хотя он находится здесь, в этом мире, в такой форме, но в форме Найна он вечно служит в Духовном мире. И вот он здесь вот, исполняет желание сердца Шимана. Махапрабху, так же, как Гопи, как Манджари, служит в духовном мире под руководством Лалитысаки. И вот Сила короче говорит, хотя те, кто смеют те, кто смеет поклоняться Рада без принятия помощи. Гуранги Махапрабху их нельзя назвать Гаудиями, они не понимают. Бабу Гаудия Баджана. Кто-то спрашивает меня, почему Махарадж в Гауди Матхи мы находим Гурангу Махапрабху и Гуру Гададхара, и Гура Нитинанду. И, и Радагапинадха в другом, no right. в другом месте. -то. А в каких-то храмах гуранги нет вообще? Я говорю, смотрите, под руководством гуранги Махапрабху мы, по идее, должны совершать Кришна Баджан. Мы не можем игнорировать гурангу Махапрабху. Несомненно, под руководством Гуранги Махапрабу, значит, под руководством Гудья Гурваги, те, кто следует Гуранги Махапрабу, на сто процентов. Если вы спросите меня, я хочу узнать все учение Гуранги Махапрабу. Я хочу встретиться с Гурангой, чтобы узнать его учение, но я посоветую, лучше вы <Front Chairman> не, не, не <tangent> лучше, если вместо того, чтобы хотеть встретиться с Махапабу, выражая свое ложное эго, лучше, если будете следовать Бхакти Сидданди Сарасвати. Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать обучение читания Махапабу, я посоветую вам должны следовать силе Прабхупаде, я гарантирую. Вот могу даже на Бумаге написать то, что даже если у вас есть возможность прийти к Гуранге Махапрабху, то что вы получите его учение, не факт, что вы узнаете о его учении. Поскольку, что делает Махапабу, как делает, когда делает, как вы об этом узнаете. То есть, это, даже если вы видите, не факт, что узнаете. То, что делает Махапабу, слишком сказательно, и не все могут, видя это, не все могут понять, даже почему Кришна а, являет Расалилу со многими гопи, как это понять. Причем великолепие его милости. Думаете ли вы, что Бхагаван использ... Ис... чувствует какой-то недостаток, какое-то вожделение? Разве это возможно? И из-за этого многие превратно понимают его, и поэтому Гуранга Махапрабху пришел. Бхагаван Кришна пришел в форме Гуранги Махапрабху. Кришна пришел, тот же самый Кришна, но только он изменил цвет тела и настроение чтобы дать нам понять, что люди смотрите это. Не было мое настроение, мое умо настроение очень скрыто, вы не можете понять, поскольку вы находитесь на материальном уровне, как вы можете это все понять. Где же мои великолепие мои бабы? И вот вы э, превратно поняли меня, и таким образом обусловленная душа может оставить за собой право. Э, а, Но ну, он, точнее, имеет право понять неправильно. Вот. Это наверное, бывает и часто достаточно, что обусловление души заблуждаются, что-то недопонимают. И поэтому мой совет вам — то, что вы пытаетесь следовать или бхакти-сиданти-сарасвати. Если вы хотите узнать все учения Гуранги Махапрабху, если вы хотите утвердиться в Кришна-паджане, это, это мой дружеский совет вам. Следуйте, изучайте. Следуйте изучайте. So, Шилы, Бактиси, Данды, Сарасвати, и изучайте учения Шила Прабхупады, Бхактисиданда и Гуранга Махапрабху. Время от времени я очень заинтересован в том, чтобы понять, дать вам понять, когда Гуранга Махапрабху изменял свое настроение, поскольку Гуранга Махапрабху он в горе Лиле, когда Махапрабу совершал Навадип Лилу. Большую часть времени Гуранга Махапабу выражал бхакта лилу, лилу преданного. Он просил милости у всех, прикасался к стапам адвайта гасающего господита. Он выражал настроение преданного иногда. Он выражал настроение Верховного Господа. И вот он выражал настроение Верховного Господа. И как же это понять все? Что, где, как. И, и вот он выражал Айшвари Бхабу. Но большую часть времени Махапабу выражал настроение преданного бхакта Бхабу. И вот, оставив на Дибдаму, приняв Саньясу, Махапрабху ушел. И большую часть времени мы можем найти Махапрабху. Иногда выражал настроение преданного и иногда Манджари -бабу. Иногда Саки -бабу. Иногда Манджари Бхабху. Когда и как, я покажу в различных милах. И могу точно показать вам, что это Манджари Бхава. Иногда он выражал Бхава Саки Бхава. Но иногда выражал Бхава Радхарани. И вот и не все могут понять, как, какую бабу Махапрабху выражал большую часть времени махапрабу находился с, вместе с Раманандой и Сварубдаматарой. Большую часть времени слушая Харикадху и в то время являл Радда И когда перед Джаганадхом, перед Джаганадхом, Джаганадхом Радда Бхаву, являл перед колесницей Джаганадха во время Радхаятвы, он танцевал, являл радабаву а когда он прыгал в океан с настроением у Ямуна, он там Манджари играет с Кришной, вот он с такими мыслями, он прыгнул, он прыгнул, он еще прыгнул в Ямуну, точнее, прыгнул вот этот в океан или бежал в сторону Читак Правата с чувством огромной разлуки, когда и как. Махапрабху являл какую, какое чувство, какую Бабу мы об этом должны говорить с чистыми вачнавами. И вот мы возвращаемся к Гуру Гададхару, несомненно, Гуранга Махапрабху, Гос, значит, Гуранга, Го плюс Ра. Если вы знаете Бенгали, то более практично. Го плюс ра. Это значит Говинда плюс Радхарани. Они слились, буквально объединились. Это называется Ра Говинда и Радхарани Ра. Получилось Гора. И вот я могу показать вам из Мураригупты Карчи. В Раз, различных книгах, книги Кранапура, там Вишна пишет Свабна Вилла Самрита. Никто не слышал такого названия. его вот Вишна пишет, что все, все показывает, как Гуранга Махапабы и Гургана совершали свои лилы. Там. Даже Вишна Чакавати подпишет в предисловии, перед тем, как начать говорить о Кришне Бхаванамрите. обычно люди не, не читают такие книги. И вот там Вишана Пад пишет, он много чего пишет великолепного. И вот все преданные там Гуранга Махапрабху в 24 часа в сутки, это Аштапрахар называется. И вот ашта прахар или Аштакалялила, у обусловленных душ нет права обсуждать. Но те, кто возвышенные, преданные, они хотят обрести вкус этой сокровенной расы. Вишнача Каватипад, он дает указания, намек и указания, что мы должны следовать Гору Надхар Лили, Гуранга Лили, что Гуранга Махапрабху делает в новодвипе какая лила происходит там, мы должны следовать ей. Какую лилу он совершает, но вот даме мы тоже, тоже должны следовать. И время от времени мы видим, что настроение Гуранги Махапрабху изменяется рано утром. Махапрабху плачет, и в то время это время Зовется Кунжа Бангалила Бенгалила На санскрите Кунжа Когда Кунжа Лила Радаговинды Когда она Прервается И вот Гадатхар Пандит Он тоже помогает что-то делает, и после того как Расасангиртана, Асанхиртана в здесь он ä, подготавливает прекрасную постель, как вот как, как в другой лиле Радхарани делает постель из цветов и также Гададхарпандит в соответствии с Бавой Гуранги он украшает цветами. Ну, в общем, хорошими цветами, без всяких колючек, чтобы you know, было очень удобно и не колюче. И вот Гададхар вот он подготовил прекрасную постель для Горанги и сам лег а, а сам лег устов Гуранга. Если кто-то выразит какую-то ск... скверную идею, что.. Они... То есть лила Гурга Дасхарана совершенно другая. У них нет, у них нет никакой мадхури бавы или еще чего-то. Вот Это после раса служения у них. и, и вот И вот Гогад го, это уже лицо Рады Говинды, но их отношения а, а, совершенно другие. А, они полностью отличаются от отношений Рада, Рада Кришны. И даже Вишнаприя, Гора Вишнаприя, Сила Прабхупат, он как огонь выступал против Сахаджи, которые пытались выставить. Лилу Гуранги при в каком-то скверном виде. То есть, они, лила, и есть но у них Лила и есть, но это Лила разлуки, именно они а Лила наслаждения и какой-то радости. Можно лучше думать, что они подобны Лакшминрайне. Вишна Прахупат много раз говорил, что мы не должны думать, что они подобны Радхавиде, поскольку Гуранга Махаправу, и он явился для другой причины, чтобы проявить Випралампа чувство разлуки вечной Прайя она помогает ему в этом в Випралампарасе. Некоторые думают, что. То, что за чув чувство у них, если они внешние, как муж и жена, то если такие супружеские чувства у них нет, такого нет. Шила Прохопат говорит, что лучше думать о них как у Лакшми на райне, что Лакшмина служит на райне, но чувство сам Боги, наслаждения друг другом у них нет. И вот если вы пойдете, по а если вы превратно поймете Гуру Гадахаралилу, то. Это плохо. Гададхарпадит служит Гуанги Махапрабху на его настроение. Она не такая, как Лила Радагавинде. Он просто служит ему искренне. Гададхарпадит родился в Читагауне. Это Бангладеш сейчас захватил территорию. Он сын Мадахмештара и мать Ратнаватя. И поэтому в начале я говорил. И вот он сын Ратнавати в этой шлуке Говорится о нем тот, кто родился от Ратнавати. И отец Мадов Миша. Гадакара Пандит. С самого начала, он пришел сюда, в Новодипу, чтобы находиться, чтобы жить в доме этого дяди по матери. И вот он... Зачем он родился в Читагоне, Если он, он должен был служить Махапрабху, вот он родился там и а только потом переехал на двипу жить в доме дяди по, по матери, и этот дом. Он был рядом с Йогапитхом, рядом с домом Джаганат отца Гуранги Махапрабху. И поэтому они дружили с самого детства, Гададха и Гуранга, с самого детства они играли с друг с другом, были такими закадычными друзьями, и мать Махапрабху кормила его с огромной заботой с самого рождения. Если вы людей И вот и вот Махапрабху был в детстве такой беспокойный и активно везде ходил, в Мамгачи, в Ритудвип, ну тут по окрестностям достаточно далеко. В Чампахати, Самудагах, Самодагах, вот эти все места, Махапабу там везде являл свои лилы. И вот в Годрумдвипе, что говорить, он заходил в дома молочников, гоши, просил молока, йогурта, масло. В то время ган Ганга текла по-другому, но русло меняет периодически. Если пойти в Мадшилы, Сиддарда Гаса Махараджа не на речке, а с обратной стороны. Там. там видно <сос> русло большой реки, это, там Ганга протекала, а сейчас там одно Русло поменялось, где, где она течет, такой след, след остался, что она текла там. Так, так и Аллакананда тоже в другом месте проявилась. И то, что описывалось лет сто 200 назад. Сейчас, если, если смотреть на это, на это относительно Ганги, то все поменялось. И вся Баля-Лила и все остальное. Балилила как тень. Гадатхар Гуранга, они находились, они всегда были вместе. Гадатхар был подобен его тени. И в итоге, когда Гуранга Махапрабху, я хочу дальше говорить дальше, поскольку времени мало, и вот когда Гуранга Махапабу принял саньясу для, для освобождения всех обусловленных душ, Гадахарапандит был очень опечален. Он начал говорить, думаете ли вы, что после принятия саньяса вы обретете Кришну? Почему? что не могут жить в ашраме домохозяина. Гададхар-пандит опечалился. И образование и Гауранга в Муране-Гупте-Карче, там говорится, Гауранга Махапабу и Гададхар-пандит, они учились в одной школе Гурукуле. И Горанга Махапрабху время-то времени, он шутил с Гададхаром. Гададхар, пандит, он... Э, э, ...как стыдился от чего-то. И вот они учились, вот тот Махапрабху спрашивал у него вопросы по логике, по прочим предметам, и сказал, что пока не ответишь, не отпущу тебя. И вот Гададхар Пандит ответил, и Гуранга шутил с ним, и вот после того, как Гуранга Махапрабху принял саньясу, Гададхар Пандит, мы уже знаем, он ушел из дома и отправился в Поршотамдаму, в Нилачалкшетру. И там Гуранга Махапабу явил множество лил, я не буду о них рассказывать. И вот Махапабу слушал Шмат Баготам от Ганадхарапандита. Он очень прекрасно читал Баготу. У него был очень сладкий голос. И он читал Баготу и Гуранга Махапабу слушал с неотрывным вниманием. И время от времени говорится в сречитании Чейтамрити. Гуранга Махапрабху просил о Гададхару я хочу слушать о Прохладе чариту Ну как вот, полгода назад читали, нет, я хочу услышать еще раз, о друге и прохладе. И вот э, нас Гурвага говорит нам, смотрите, Налилу Гуранги Махапабу. Гурвага Махапабу хотел дать нам урок, что мы бы не пытались куда-то прыгать в раздел Расататвы. Пытайтесь слушать. Другой Чаритру, Павлада Чаритру, снова и снова Махапрабху. Но последние 12 лет он совершал уникальную лилу. Только с Сурубда Мадера и Райхама Но всю лилу. Гуранга Махапрабху он говорил нам о, о важности практики практике преданности всегда в любое время, какое поведение, как вел себя Махапабху, будучи саньяси или будучи домохозяином, то, как он вел себя с преданными, как он пригласил всех саньяси на просад свой дом. Смотрите на его настроение все время Махапрабху он пытался показать значимость признанности. При и когда Махапрабху принял саньясу, и в этом случае Лила была полностью отличной, но все же перед тем, как войти на уровень Уединенного Баджана последние годы. Перед этим Гаванга Махапрабху он хотел показать нам, как обрести милость Бхагавана с Яги и прочим принятием Прасада и прочего. И вот Ганадхар он присоединился к Горанге Махапрабху, поскольку Гаддадхар Пандит не мог потерпеть чувство разлуки с Горангой Махапрабху Для него это было невозможно, поскольку с самого рождения, буквально, и говорится, что с самого рождения Горан... полностью был отречен, не было у него ни капли материального наслаждения где нет. Гадатхар с самого начала, я не знаю почему, какова причина. Он был маленький мальчик, но все же у него была огромная безразличие, отрешенность от всего этого материального мира. Он был преданным. Он он был от... У нее было естественное чувство отрешенности. И вот однажды наш Мукунда, вы слышали, Мукунда, он был певцом Гуранги Мухаппабы, он был его Киртани. И вот Мукунда однажды посоветовал Гададхаву, пойдем к один прекрасный овощнав приходит, пойдем. Мы встретимся с ним. И Гад, Гадатха сказал, да, пойдем. И этот преданный Пундарик Видянитхи, кто был в Бхану Махарадж в Кришналиле, в Кришналиле и внешне внешним. Смотря на него, никогда нельзя было подумать, что он вообще преданный. Он от него сходил аромат каких-то благовоний, ходил в дорогой одежде, в белом доте золотой цепью лежал на подушках и покрытых ш... этим шелком белым шелком, жевал листья бетеля, волосы были намазаны маслом каким-то, плевал он в золотой горшок. И внешне, внешне он никто бы никогда не подумал даже, никакой мысли бы не допустил, что он какой-то преданный, а тем более возвышенный преданный. И вот когда Пударик Витяничи пришел со своей Родины, он с а читаг... оттуда же был откуда то или как-то так, и вот Мукунда. Сказал Гададхару, пойдем к ним, пойдем получим Даршан Великого Ишнава. Да, пойдем. И вот они пошли получить его даршан. И... И вот подобно. И вот он сидел там как царь, точнее полулежал на своей постели. Глаза были красные, и, и вот он, они, они подошли к нему, Гадатхар поклонился ему, но без всякой вера В виде его как-то подумал, что кто такой вообще ну, поклонился для приличия, и Гадатхар не понял, так так Лила. Но то, что Гадатхар не понимает ничего, такого не может быть. Но все же такая лила произошла. И вот он как-то заподозрил что-то внутри своего сердца, и было более практично для меня не приходить сюда вообще. И вот он так сказал, что, что, что чем сюда пришел вообще? И Еще он ездил на палангине, украшенным бивнями этих слонов и два слуги у него было, которые опахивали его пахалами, Вот увидев такую роскошь который он живет, он подумал, что кто такой вообще такой Мукунда, он понял. Видя выражение лица Гададхара, он понял, что тот сомневается в великолепии этого великого преданного и, и решил показать ему. И после этого Мукунда начал произнес две шлоки с Бхагаватом, вот эти. И вот он произнес эти две шлоки о том, что Путана хотела убить Бал Кришну, Кришну в детском возрасте, и вот она хотела его отравить своим молоком, отравленным, но Кришна настолько милостив, что он дарвал ей положение кормилицы. И вот такого положения она достигла, и Кришна пошел пасти коров, и на нем была гирлянда из пяти Ваджантимала из пяти различных видов цветов. И значение этого слова перевести его как-то сложно. Ваджантимала могут в кавычках, в этих, в скобках написать, что гирлянда сделана из пяти видов прекрасно благоухающих цветов. Это ваджантимала перевод такой примерный синонимов таких сложно найти. И вот пюро павлина у него на голове, и мальчики-пастушки шли за ним. И где бы и Мукунда, когда бы, когда бы Мукунда не произносил эти две шлоки с Боготом, там, там Пундрик и сразу же выражал. Ага. Он, и вот он начал взывать Кришне, о Кришна. Он упал со своей кровати и начал рвать на себе одежду, очень прекрасную, дорогую одежду из шелка. Начал разрывать на себе, о Кришна. Все гирлянды, благовония. Это плевательница из золота. Все это разлетелось. И все были удивлены. И тогда Ганадхар Пандит он понял, что я совершил ошибку, совершил оскорбление лотосным стопам этого великого возвышенного Бхагавата Паршада. О, что же делать? Я не мог понять, Видя внешней... внеш... внешнюю роскошь, я упустил суть всего. Меня запутала эта внешняя роскошь. Что же сделал? Какое великолепное чувство у него. Столь редкое. Я совершил ошибку. Как же мне искупить ее? И после этого Пандарик Видяничи, спустя долгое время, он вернулся в сознание. Эти слуги опалили его водой и вот он опять сел на свой, свой, на свой паланкин и Гадатхар выразил ему почтение от всего сердца и попросил прощения и Мукунда сказал Пунтарик Ведяните, он совершил ошибку, он не понял ваше положение Пожалуйста, простите его и примите его как э, своего ученика. Он хочет получить мантру от вас, поскольку Гадатарпадит думал, что если я приму прибежище у него, он простит меня, несомненно. Он олицетворение милости. И Пондарик Видя Нитхи засмеялся. Я очень удачлив обрести такого ученика. Как, как? Гададхара, несомненно, я дам ему посвящение. И вот Гададхара Пандит получил Манта Дикшу от Пундарик -видянит. это короткий пересказ. Но Гададхара Пандит, он сам Радхарани, а в Ришабхану Махарадж это Пундарик Ведянити. И вот после принятия Саньясы... Когда Махапрабху принял саньясу, это было нестерпимо, невыносимо тяжело жить в чувстве разлуки, поэтому он настаивал на Вадипу и отправился в Пури, где жил Махапрабху. Гадатхара всегда был рядом с Махапрабху. И когда Махапрабху принял саньясу, он тоже пришел в Пури, чтобы служить ему. и вот и Махапрабху слушал Бхагавата с его уст каждый день. И это учение Шичитани Махапрабху. Однажды Гуранга Махапрабху в Айтоте, в Джамешу кто-то слышал, когда вы идете в сторону Тота Гапинадха, Посередине вы можете найти какой-то храм под землей. Может, как по-другому называется. No. Видите? Ну, там рядом Джамешуа. Вообще, а тут и слева. <laughs> ну, или, в общем, по дороге к, к Загнат-Мадиру, там метров сто или меньше даже. там этот храм Джамешуа под землей. И вот Драгрия после него, Драгрия и вот там сад есть поблизости однажды Махапрабху с Гадатхар Пандитом. Махапрабху сказал, Гадатхару, о, Гададхар, я хочу дать тебе сокровища, очень сокровища, очень ценное. И как пойдем со мной? И вот он пошел, и Махапабху взял тень какого-то камня и сказал вот это сокровище, Я покажу И покажу тебе. И после этого преданные принципы, песок там, песок, а, и Маха преданные они раз. Разгребли это место, отписка, куда показал Махапрабу, где была тень камня, и там это оказалось божество Тотангапинатха, и Гададхар был несказанно не счастлив. И вот они произвели опишеки, и там Тотангапинатха появился так в том месте, и он дал ответственность Гададхару, о Гададхар, кто еще способен совершать такую прекрасную сагу, кроме тебя? и поэтому я даю эту сову тебе. Можешь ли ты ее совершать? Да. День и ночь. Гадахар совершал служение И, и Махарпаву каждый день пришел слушать Багову, там отправился в храм Дзаганадха и прочее. Однажды Нитянанда Прабу наш Нитянанда Прабу с Бенгала он принес прекрасный рис, очень такой изысканный из из рис, как будто с Вайкунхи его привезли. И вот Нитинада пробу... пришел с тремя килограммами или около того риса. Ну, там какая-то три килограмма. Ман. Ну, как галлоны, литры прочие там ман, маны использовались для, это... ну, как этой единицы измерения чего-то. Деньги тоже считали в золоте тогда, и вот Махапрабу Нитянанда из Бенгала Рис принес прекрасную одежду из, из шелка для Махапрабу, и вот предложил он всю Гадатхару сказал, бери, служи этим Багавану, украшения еще какие-то принес, еще что-то. И вот отдал это Гапинадху через Гададхару. И, и то сказал, не, не уходи, подожди, прини омовение, отдохни, я предложу все Гапинадху и примем просад. И вот он все приготовил. И в этом, эм, с, с, этом са, саду, в огороде, на Айтоте, особый шаг растет. И вот он его собрал, приготовил, этот прекрасный шаг. Предложил себе гапинатху, и, и они сели принимать просад. И вот тут Горанга пришел внезапно. Что вы делаете? как мы вот есть собираемся, вы вдвоем, а что, как, как же я, да, присоедините к нам, еще приготовлю, нет, не надо, все что уже есть, доводили на три части и съедим, не надо, еще готовить. И также в Парашот даме связь между Гурангой Махапрабху и Гададхар она великолепна. Я уже говорил о настроении Радхарани. Настроение Радхарани было украдено. Если настроение Радхарани украдено, то мы знаем очень хорошо в трансцендентном мире, если что-то что-то, кто-то у, у, что кто у кого-то забрал, то оно там и остается. So, то есть настроение маха... Радхарани было украдено, но оно и осталось в неизменном виде с ней. Радхарани — это источник всей шахты, всех энергий. Радхарани, Симати. Радхарани — это источник всех шахтов. Я имею в виду Рукмени, вот Сатьябама, Джамбувати, это источник Радхарани. Они исходят все из Радхарани, если настроение Радхарани украдено, оно достаточно запутанное. И вот путь любви, путь подлинной сокровенной любви, он зигзагообразен подобно змее. Если вы, Если вы любите свою возлюбленную, почему любите, как любите, любите и, и, и, и, и, и, и, и прочие эти вещи достаточно запутаны. Вот. вот эта росата очень сокровенная и мы, мы не должны объяснять ее перед обычными людьми. И вот э, и вот э, гададхар гададхар пандит, если запутано настроение храня, украдено, а ну то еще может остается ну, прямо такое Простое настроение рукмини, как рукмини, когда Бхагаванси Кришна шутит с Рукмине, Рукмине, ты так прекрасна, ты дочь великого царя, зачем-то женилась на мне, зачем-то вышла замуж за меня, у меня ни царства нет, ничего нет, лучше женишь на каком, -то... выйти замуж за какого-то царя или принца, Кришна говорит, что я нищен, нищен, и мои все последователи, они тоже бедные, и поэтому лучше выбери какого-то царя для того, чтобы он был твоим мужем. И когда она шутилась с Рукмини, она серьезно восприняла его слова. И подумала, что Кришна оставит меня. И вот она упала, как дерево банана. Бананы как бы не совсем деревья, трава, если их обрезать, они сразу падают. И вот рукминика начала падать, Кришна поймал ее, спросил, что случилось. Начала прыскать водой, омахивать опахалом. Что случилось у Рукмине? И после, спустя долгое время он. Открыл глаза. Кришна шутит. И Рукмини не поняла. Гададхара тоже. Гададхара он тоже такой просто сердечный. Несколько примеров я приведу. Вы знаете, что Валабхачарья Махапабу отправился в дом Валахачая в Рай Граме на берегу Ганги Сарасвати в Валахабаде. И вот он встретился с Гурангама Хабхабху, чтобы... О... И вот Сарбама Батачаря и... В И вот в Аллабхачаре пытаюсь понять. Ну, Когда-то я сделаю заключение из всего, что говорил, И тогда все поймут, почему я иногда говорил жестко, очень строго. Но я должен утвердить Сиданту. И вот вскоре я приду к заключению всего. И вот Валабхабата, Валабхачарья, он говорил Махапрабху, сколько начал возмущаться, что не может принять комментарии, написанные сидаром с вами, с вами". А написал свои. Махапабу очень раздевался. Ты столь тщеславен, что ты не можешь принять сиданто сидаром с вами. Хотя мы знаем, что сидар с вами он изначальный комментатор Бхагава там кто написал комментарий к Бхагава там по милости Нарисим Хадева я знаю это место в Бадраке, там холм я был там в доме удаленная деревня там лес практически в Рисе я был там в доме Шидар С вами и там в Бадраке этот холм, и там, на холме Базин Кутир этого вами, и там Нарисим Хадев явился сам, и перед Сиддара Свами падал и благословил его, чтобы тот по его милости познал все. И вот есть такая шлока, наша Гувага говорит, я тоже ее, произнесу, она очень важна. Вот так это шлока. По милости Насим Хадева, Шидал с вами, он может познать все. И вот поэтому, если он обрел милость Насим Хадева, то глупо, как его оскорблять. Лучше ничего не делать, чем оскорблять их, таких великих душ и совершать оскорбление в их адрес. Кто-то думает, что если я говорю слишком строго, то это кого-то оскорбляет. Но нет, я очень осторожен относительно того, чтобы случайно не оскорбить кого-то и обязанность Ачарьи о том, чтобы утвердить Сиданту, и это не оскорбительно. Если бы не то я не смог бы говорить Харикадху. И вот нарисим хадев. По их милости, по милости Пакрита Сарасвати, по милости Шила Прабхупада и Бхаксана Такуру я говорю. И вот и без их милости нельзя говорить one какие-то ну, плохие люди, скажем, дают какое-то пожертвование, махраш как вежливо все принимает, но отдают это ну, другой храм куда-нибудь, боксёно такого там или еще куда-то. Однажды один преданный с Англии, прикоснулся ко мне, потом пару дней я плохо чувствовал. но махраш не любит, чтобы кто-то вот, прикасался как-то к нему. Вот Махарадж всячески избегает э, всяческих оскорблений воды с Гуру Гуру это мое сердце. И поэтому всячески э, всячески избегает каких-то таких э, сложных ситуаций. И вот когда Валахачарья выразил такое пренебрежение, Махапаву, очень разгивался и сказал, что ты несешь если ты не выражаешь почтение и комментариям, да, с вами пада. И вот он привел такой пример, что жена, не, с... не слушающаяся своего мужа на подобной проститутке. И вот с вами на санскрите значит муж и Второе значение ⁇ тот, кто может спасти нас. Тот, кто может защитить нас, великий, преданный, он тоже зовется с вами. В адрес Бхагавана тоже можно сказать с вами, но в материальном мире с вами обычно, в адрес мужа говорится. И такое общее значение. И Махапрабху, он, если вот он приводит пример, если какая-то нецеломудреная женщина не слушается своего мужа, не уважает его, вот она подобная И вот он... И вот он был шокирован, и вот Хулапачарья всячески, но… То есть он хотел прославиться, а он... Ну, в общем, он отругал этого человека, который э, хотел написать свои комментарии вместо такой авторитетных комментариев, считал вами И вот я не стремлюсь никакой протестчи, никакой дешевой славе, ни, никакой никакой дешевой славе. И вот в валахачаре он хотел. Он хотел пытаться как-то утвердиться в обществе Гуранги Махапрабху. Он хотел какой-то почет уважение завоевать. Но Махапрабху как бы и общество никакого не организовал вообще. И просто были какие-то преданные его последователи, благожелатели, но Гуранга Махапрабу. Так сказал ему, что, да, отругал его. И вот на следующий день или пару дней через он пришел сказал, «О, я написал значение Кришна-нама, хочу по вам показать». Ну, Махапрабху сказал, что я вообще неграмотный, даже считать не Поэтому я так понимаю, что Нада-надана, кто такой Шида-надана, Кришна и все. А другие не знаю лучше иди куда-нибудь там в другое место там читай свои эти, толкования может быть их оценят поскольку Махапрабу знал что такой человек под именем комментариев Кришна Нама хочет сам прославиться И вот я знаю, что надо-надо, или что-то надо и мне этого достаточно. Зачем мне столько комментариев? И этот, опять опечалился этот человек. И в итоге он Пришел Гададхар Вот почему я это говорю. Смотрите. Сказал, он сказал, что если ты будешь слушать комментарии, написанные мною Кришна нами, это очень хорошо. Но он знал, что Махапрабху как бы послал с его комментариями бестолковыми, а с другой стороны, он уважаемый человек, и его тоже послать будет неважительно. И вот он думал, что же делать. То есть, если его слушать, Махапрабху недоволен будет, а если не, не слушать, то он как бы уважаемый человек в обществе, и он недоволен будет. И вот он думал, что же делать. Ну, оскорбительно будет в его адресе. И вот он принял прибежище у Гуанги, и сказал Махапрабху, спаси меня, что же делать в такой ситуации тогда. Валабхачарья начал читать комментарии, сам, не, не дождавшись, что ему ответит, то только думал, что с ним делать, и тут начал читать свои комментарии, что же делать. И после этого вот закончилось, когда тот ничего не сказал, Ганадхар, Думал, что Махапрабу накажет за то, что он слышал такие бестолковые комментарии. И вот он пришел к Махапрабу и сказал, ты игнорируешь меня. Гадатха начал плакать, я игнорирую тебя, да. Ты слышал эти его комментарии, Гадатха ничего не сказал. Он был очень просто сердечен, начал плакать и плакать. И что же делать? И после этого Гуанга Махапрабху начал шутить. Я хотел подшутить над тобой. Я хочу, хотел посмотреть на твое настроение. И проверить тебя. Я знаю. Ты полностью предан мне. Я знаю. Ты очень предан. Я хотел... Ты подобен Рукмине. И вот... Как я могу оставить Тебя? Ты мое сердце. И вот Горангамахапрабу, он отправился в Бриндавандаму. Годдадхар сказал, что я пойду с Тобой. Нет, оставайся. Нет, я не могу никого взять с собой. Не могу позволить Тебе идти со мной. Нет, я не, не могу остаться один. Нет, Гадатхар, оставайся, оставайся здесь, я дал тебе служение Татагапинатху. Ты принял обет, крик, что ты принял решение, что ты никогда не уйдешь с пуршотом, не лачал дамы, нет, я пойду с тобой. Это моя просьба, не нарушая своих обетов. Ну, Гадатхар не послушался его... И вот он сказал, о не надо идти за, мно, за мной, нет, я, я не с тобой иду, я один иду <laughs> просто в то же направление. И в итоге, когда уже они дошли до катака, практически, Гуран га схватил Гадатхар за руку и сказал, о, Гадатхар, ты нарушаешь свой обед Кшатра Саньяс, ты оставил служение. Вот тут мое сердце, оно разрывается от боли. Прошу тебя, возвращайся назад. Нет, я не могу. Без тебя я не могу жить. О, ты думаешь о своей корысти? ты хочешь наслаждаться моим обществом. Пойдем. И вот она отругала вот так. сказал такое. Гадатхар сказал, мы десятки миллионов обедов, которые я бы, если бы они были у меня, я бы ради тебя их отказался от всех, все равно не могу оставить тебя. И Махапрабху сказал, о Гададхар, не, не волнуйся. И Махапрабху оставил Гададхара и на берегу сам сел на лодку и поплыл. И Гададхар упал без сознания. И, и все другие преданные, которые были там, Махапавуд сказал, чтобы они чтобы он не от, от, от, отнесли его назад в Пури, чтобы он служил тот-то дальше. Смотрите, какая огромная любовь у нее была сколько любви у нас есть к Ширипахупаде, к Гурварге, к Бхактину Такуру, сколько любви у нас к нашей Санпрадае, к Гаудиматху. Это наша м -м, проверка. Какие мы преданные. В аэропорту проверяют, что за вещи у вас там, могут и, даже если что-то там несколько лет назад положили, забыли в сумку, то они рентгеном светят и выяснят, что там не положено. И вот это очень важно. So the, И это way, путь через как, какой-то... В общем, мы должны видеть суть вещей, я говорю, чтобы защитить нашу самопродаю. Много предных говорили, что я очень беспокоюсь о нашей санпрадае. Но никто не готов помогать мне. Если бы мне предные помогали, то я обещаю, сидя на Весасасане, я могу восстановить все. Но они не готовы. С другой стороны, многие думают обо мне как о своем враге что я не уважаю никого, я борюсь со всеми, но что делать? И таким образом, смотрите, это все признаки. И вот Гадаткара любовь к Гуранке Махапрабу не может быть сравнена ни с чем, это невозможно. И вот с самого начала я говорю постепенно, если вы можете продвигаться в вашем намбаджане, будьте осторожны. Если в процессе вашего намбаджана вы поддерж... получаете поддержку, какую-то силу чувствуете и прогресс в намбаджане, будьте уверены, что вы двигаетесь в правильном направлении и, и если что-то нужно, то, естественным образом, вопрос придет в ваше сердце и а в процессе повторения святых имен думать о Кришна Лили Лиле. Это, естественно, придется. Если думать как-то силой, как-то специально, то обычно ни к чему хорошему не приводит. А когда вы созрете до этого, то это само памятование Кришна Лилы, Егора Лилы, оно естественно произойдет. И вот день за днем я хочу открыть мистерию, почему столько лет я говорил строго, но я не хотел никого оскорблять. Я хотела утвердить Сиданту. Okay. Okay. No И вот на сегодня okay. конец. <speaking in the language> Гамбирайам си кишна чайка на can stop us, our hari Try to stop. Hot and cold situation, different kind of problem, can try to stop our Hari-Hajima. Но мы не 45 в общем, мы должны быть без пристраста и без независимости от этого, жарко или холодно, мы должны продолжать совершать Харибаджан, повторять Харинам, заниматься духовной практикой и терпеть то, что -то все эти. Двойственности, жара, жара, холод или еще что-то.